Ча, чуть-чуть еще раз ложу. А тут уже заполнено. Сейчас сундуки поставлю. Че, давай я включаю? Подожди. Да я уже включил. Believe... Полетела. Блин, на чем мне-то? А с этой стороны. Стрём бегает там. Да, несколько раз не нажимай. сейчас еще раз Тс, такой этот бегает давай теперь с твоей стороны I I believe... блин, надо написать бегает, блин, все собирает Не можешь ты собрать. еще снежки что ли там? да-да-да-да-да, я снежки еще положил для прикола так о, тебе вто, второй человек пришел. Чай, им тоже скину эту. То. им меч скину. Подожди, не включай, не включай. Это он там остается так. Да? Пусть они все собирают. Да не надо. Зачем он делает? Сейчас я им напишу. Пусть они это соберут. Все что? Бегаю, а, бегаю. вон они бегают там. Пицца давай человека, всего лишь. Все. Все, хватит, мне кажется, да? Да, наверное, ну, давай еще раз. Ну, все на этом. Ребят, вы как уже догадались, это мой сервер, как бы IP будет в описании, заходите, играйте, гриферите, там все такое. А если вы впервые тут, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и зайдите на мой сервер. Всем пока, с вами был Хендади.